Поэтому испытание – суть нашей жизни. Любовь – это не подарок, это труд. Любовь за труд дается человеку. Поэтому девушка должна учиться, трудиться в отношениях, заботиться обо всех, быть ласковой, счастливой. Говорите, Олег Геннадьевич, я уже забочусь ласково и но мужа все равно нет. Значит, мало заботишься ласково и Мало! А сколько еще? Сколько надо, столько забудь. А как определить? Очень просто. Когда у тебя в сердце появится спокойствие и самодостаточность, когда ты уже почувствуешь, что замуж, в общем-то, уже не сильно хочется, вот тогда и появится. Почему? Потому что ты победила свою судьбу, жажду победила любви стала сильной любовью, стала достойной любви. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. То есть сердце достойно любви не ждет любовь, радуется всем, всем служит, забыла про себя сердце достойно любви. Все дальше любовь, сразу же. Как только человек приходит к этому знаменателю, или мужчина, допустим, когда у мужчины сердце достойно любви, когда он живет своим служением обществу, отдает себя отважный, смелый, решительный, не ленится. По бабам не бегает, пива не хлепает, сильный человек, трудолюбивый, выносливый, красивый мужчина. Почему? Потому что он стал таким, достиг того знаменателя, в котором все девушки будут на него смотреть. Достиг того знаменателя, потому что он правильно живет, вот и все. То есть женщина должна тоже правильно жить. Сила женщины в чем? В служении, в заботе, ласки, нежности, сила мужчины в чем? В победе, выносливости, в трудолюбии. Когда он не депрессирует, не сдается, сильно себя ведет. Красивый знает человек. То есть мы с вами изучаем сегодня природу любви. Какова природа любви? Такова, что если ты не можешь с ней справиться, счастья не будет. Если ты недостоин любви, счастья не будет, вся жизнь прошла. Почему так получилось, что недостойны сердца, недостойны любви. Вот почему так получилось. Что же значит «сердца достойной любви»? «Сердца достойной любви» означает, человек принимает судьбу, он понимает, что то, что происходит в жизни, это все неспроста. Он служит близкому человеку, он терпит его, он верно себя ведет, заботится. И тогда человек становится счастливым принимает судьбу, вот все недостатки человека принимает, его характер принимает, потому что Бог такого дал. И я должен верить в то, что через этого человека придет и к нам любовь. Ну, то есть не, не искать еще чего-то, это недостойный человек так делать, а через этого человека, через свою судьбу. Надо сначала разобраться во всем, почему он так себя ведет, потому что такова твоя судьба, потому что ты так устроен сам в жизни. Взял силу Бога, отдал близкому человеку. Он становится благодарным, через благодарность вот ты увидишь любовь свою к нему. А также через благодарность его ты сможешь ему давай, говорить правду о нем, потому что благодарность его не даст не, возможность не слушать. Понимаете, почему близкие люди не могут слушать друг друга? А потому что больно. Когда близкий человек говорит тебе больные, больные слова, пусть это даже правда, слушать от него это не хочется. Я же когда что-то говорю, она говорит, ты, говорит, лекции читать будешь в лекционном зале. А здесь у нас семья, понимаете? И говорит, сама тебе могу все рассказать по лекциям про тебя. Лекция такая-то, минута такая-то, обязанности мужчины. Так что жене лекцию не прочитаешь, другая ситуация, энергия любви очень чувствительную природу имеет, в ней нет места насилия, даже если ты прав. Невозможно жене демагогию прочитать, потому что она очень реагирует сильно, обижается, что она хочет сначала от тебя принятия себя как личности, терпения, а потом мягких слов, которые бы ее вдохновили исправиться. Точно так же мужчина он не принимает обид женщины. Обиделась. Ему с ума сходит, ему очень тяжело, обида женская очень глубоко в сердце, ранит мужчину. Поэтому мужчине надо много раз ласково, спокойно сказать одно и то же, чтобы он принял это. Потому что от жены принимать не хочется, потому что я же ей служу, отдаю свою кровь, она что-то меня учит здесь жизни, не хочу ее слушать, терпеть. знаете то есть как -то неприятно. Что и так же не всю жизнь отдаешь, как бы на нее работаешь, трудишься, а тут она тебя еще воспитывать начала. Неприятно очень. Видите, воспитывать друг друга невозможно в семейной жизни. А если ты хочешь ласково, по-доброму сказать, тогда сначала послужи человеку, у него благодарность в сердце появится, а потом скажи, и он примет твои слова. Потому что благодарность такая штука, что она не даст возможности не принять. Если человек благодарен, будет слушать то, что ты ему говоришь. А если нечему быть благодарным, тогда и не будет слушать. Видите, как бы жизнь в любви непростая штука. Вы говорите, Олег ну а проще не бывает? Вот просто встретились хорошие два человека, он хороший, она хорош, так, опа, и счастье, все, и в счастье живем. Не бывает. А хочется же вот так. Не бывает. Почему? Потому что за все надо платить. Вот бывает так, что вы на работу пришли, ничего не делаете, и деньги на вас сыпятся. Деньги. Не бывает. Так и здесь тоже. Вот вы хотите счастья, чтобы сыпалось просто так на вас. Вот все мечтают. Олег если я такого хочу, чтобы с ним всегда было счастье. Не бывает. Почему? Потому что счастье нужно заслужить. Всегда оно не будет. А когда счастье приходит, что происходит в это время? Человек расслабляется. Вот представьте, порция сильное счастья пришла. Что происходит сразу? Делать ничего уже невозможно, потому что и так хорошо. Что делать? Не были ни на каком-то айке, нас здесь неплохо кормят. Кот такой, такой толстый, ножки короткие. Попугая выгнали из дома, он там плетает. Говорит, вы натаете небо? Нет. Нас все нормально какие-то Мы расслаблены. Дозу счастья большую получили. Вот и все. Счастье расслабляет человека, он становится спортивным. Мужчина, когда расслабляется, он наглым становится. Ведет себя беспардонно лишнего счастья квотанул, допустим, успешная жизнь нагло безпардонно себя ведет, начинает на других женщин смотреть, пренебрегает своей женой, детьми, родственниками. Женщина, когда обнаглела, она ведет себя очень капризно, не уважает мужчину, пренебрегает им. Это результат дозы счастья большой. Откуда берется лишнее счастье? Сейчас объясню. Вот смотрите, вектор любви всегда направлен в одну сторону. Потому что мы эгоистичны по природе. Если бы мы были бескорыстными, мы бы любовь отдавали друг другу, и любовь бы все сильнее, сильнее, сильнее. А так, так как мы эгоисты, всегда бывает по-другому. Смотрите, в любви всегда бывает одна направленная любовь в семье. То есть... Я люблю человека, наслаждаюсь. Люблю означает наслаждаюсь. Вот мне хорошо с тобой в сингапад и в дождик проливной. Что это значит? Значит, я перетягиваю любовь, что будет с близким человеком, он будет мне ее отдавать. Почему отдает? Потому что я хороший человек. То есть наслаждаться любовью может только хороший человек. Если я плохой, то что с ним жить-то? Он меня любит, я его не очень, и еще он плохой. Да зачем он нужен вообще тогда? Вот смотрите, то есть есть только один вариант. Я хороший человек, жена меня любит, она испытывает счастье от любви, а я горжусь собой. Почему? Потому что всегда так бывает. Если ты любовь отдаешь, значит ты становишься гордым, а тот, кто принимает любовь, становится каким? Униженным. Замученным. Когда человек принимает любовь, он начинает выслуживаться, бегать, прыгать перед человеком. И, допустим, женщина говорит: Олег Геннадьевич, а я вот всю жизнь прыгаю перед своим мужем. И чего-то счастья никакого нет. Вы говорите: надо служить мужу, а я вот служу, как бы ему со всех сил. А он все более гордый и гордый, и вообще меня бросил и нашелся любовницу. А я, хотя, служила. Это классика жанра. Откуда она взялась? От того, что ты не служила, а прислуживалась. Потому что ты просто отрабатывала свою любовь к нему. Что ты его любишь, поэтому прыгаешь перед ним назад. А он наглеет. Все больше и больше. Тебе надо было его воспитывать, а не прыгать перед ним. Потому что воспитание – это более глубокая любовь. Это более тяжелая любовь – это воспитывать человека. Вот, допустим, как правильно любить ребенка своего? Нужно его воспитывать, это более тяжелое, тоже любовь, строгость – это любовь. Сейчас на Западе вообще некоторые не понимают, говорят, ювелирная юстиция означает вообще никакой строгости, только прыгать на задний лапах перед детьми. Так это деградация, дети деградируют, почему? Потому что как раз это им не надо делать, то есть нужно по-доброму к ребенку относиться, но его всегда воспитывать. Я помню читать лекцию в Москву ехал из Питера, и по дороге напротив меня сидела семья. Жена с мужем и двое детей. Девочка постарше, мальчик помладше. Я такие отношения увидел просто супер. Вот я прямо вот хоть записываю каждое слово, то, что они говорят. Они очень вежливо общаются друг с другом, очень аккуратно, уважают друг друга. Там были разные ситуации. Один раз мальчик начал проказничать. Никто не обращает внимания. Все, то есть он проказничает, и такой. они как бы с ним по-доброму такие. Потом м, а, мама говорит, сынок, ты уже слишком долго проказничаешь, давай заканчивай. Понимаете? И он такой на него посмотрел, не обращать внимания, опять своим занимается. Папа теперь смотрит на него, говорит, сынок, ты же знаешь, что если ты так будешь себя вести, нам придется с тобой перестать общаться. Нам вот и с дочкой, с нашей друг с другом очень интересно, а с тобой будет неинтересно. Он такой посмотрел. Говорит, ну мне просто, я уже, я уже стал уехать, что делать? Я устал ехать, говорит, поэтому проказничаю. Ну, то есть он говорит, я могу не проказничать, ну дайте мне замену-то какую-то. И мама говорит, а, давайте тогда кушать. И он, Ладно, давайте кушать. Понимаете, то есть, вот, прав... а какой неправильный вариант? Ты тебя проказничаешь, там, плохой ребенок, там и начать кричать на него. Надо вытерпеть человека сначала, принять его, понять его, почему он так себя ведет, а потом дальше он сам поймет, что ему не надо так себя вести. И вот так они общались друг с другом. На каждый вопрос детей, папа, почему так? Родители внимательно, спокойно объясняли, отвечали. Увидел глаза, что ребенок услышал, все, дальше своими делами занимаемся. Понимаете, это очень тяжело так жить. Потому что сердце должно быть достойным любви. Чувства должны быть сильными у таких людей. Сильное означает способное принять другого человека, каким он есть. Не то, что дочка была идеальная, жена была идеальная, и сын идеальный. Все свои недостатки. Но если ты принимаешь близких людей, а почему принимаешь? Откуда силы берутся? От правильного образа жизни. Означает, ты достаточно на природе бегаешь. Потому что это дает здоровье. Как здоровье связано с любовью, объясню сейчас, очень просто. Если женщина раздражена, мужчина гневливый, если человек от другого человека устает быстро, если проблемы, допустим, с личной жизнью, если а, мужчина не может поговорить с женой, потому что ему не, у него на это нет сил, если женщина не терпит характер мужчины, потому что у нее на это нет сил, если вы утомляетесь постоянно, и вам даже у вас даже нет сил просто вместе куда-то сходить в кино, допустим, там или что-то вместе, то у вас просто не хватает на это на все здоровья. А здоровье берется от природы. Начните бегать, зарядку делать на свежем воздухе, начните жить правильно, здоровой жизнью, у вас появится Меньшая чувствительность, меньше раздражительность, меньше гневливость, больше способность терпеть, больше способность отдавать силы, больше способность готовить, в том числе стирать, убирать, потому что на это тоже нужно здоровье. Понимаете, большая способность принимать характер близкого. Это просто нужно здоровье. Люди говорят, у меня не хватает хорошего характера для того, чтобы не обижаться на мужа. И психологи начинают как бы ватрушку им втирать какую-то там, да тебе надо то, все, да тебе надо просто стать сильнее. И все. У тебя не хорошего характера не хватает, а силы на мужика своего не хватает. Потому что люди говорят, а зачем мне силу-то тратить на своего близкого человека, если он мне давать должен сил? А вот здесь вот фиг вам, китайская изба. Близкий человек, запомните, силы только забирает. Хоть мужчина, хоть женщина. Силы человек может получить, женщина, от подружек, от природы, от Бога, но не от мужа. Муж силы у тебя будет забирать. Жена силы может получить, то есть муж от силы может получить от друзей, от своего любимого дела, от спорта, там, от природы, от служения Богу, от молитвы, но не от жены. Приготовься, когда пришел домой, приготовься силы отдавать. Жена тебя замучает, дети замучат, теща обязательно замучает. Почему? Потому что ты у ней дочку отнял. Должен теперь. Долг отдавать. Надо звонить. Ты долг отдал мне? Надо отдавать. А если как бы не отдашь, тогда вообще потом еще хуже будет. Потому что когда у людей плохой период наступает в жизни, их отшипает друг от друга. Если ты долг теще не отдал, что происходит? Она на себя и оп из отношений. И все. А если теща долг отдал, тогда можешь вернуть жену без проблем. Через тещу опять. Знаете да об этом, что очень быстро можно жену вернуть через родственника, потому что она к ним сильно привязана. От меня жена ушла в жизни я от в жизни. Правильный ход. Пошел к теще с любовью. Она говорит, мужик возвращайся дочке своей. У тебя нормальный мужик. А женщина очень сильно слушает родственников, склонна. И она такая, ну не буду, я к нему не обидел. Возвращаясь, сказала, все, она пойдет думать. Представляете, как? А так ни за что она, вот он ей говорит, возвращаясь, не вернется ни за что. Мама сказала, он будет думать. Так устроено женское сердце, через отношения она все пытается, понимает все через отношения. Часто женщина ко мне подходит, уже сама знает, что надо вернуться к мужу, сама знает, поэтому подходит. Так, почему она ко мне подходила, знает, что я ей скажу-то. Подходит, Олег Геннадьевич, к мужу не хочу возвращаться, хочу другого себе найти. Я говорю, а надо, она такая. Поняла, пошла возвращаться. Ну, должен кто-то сказать, сама не может. Видите, отношения очень сложная вещь, трудно сохранить, быстро разрушаются, энергия любви очень хрупкая, в судьбе у человека много испытаний. Но если он делает все правильно, тогда очень много счастья. Очень много счастья в отношениях. Это возможно. Это возможно. Для этого нужно просто это понять. Как это все работает, как жить правильно, как стремиться к счастью. Мы будем завтра изучать эту тему. Давайте сегодня немножко интерактив. То есть вы просто вот именно по сегодняшней теме меня спрашивайте. Я буду глубже раскрывать вам какие-то аспекты. Может, быть, вот честно скажу, что вам не непонятно. Может быть, я ничего не то сказал. Вы как бы возразите, поспорим. Ваш вопрос, в очках. Микрофончик у нас есть? Кто разносит? Видите, девушка какая шустрая, активная, Вон там, вот вон сзади. Видите, как им нравится служить? служить, у нас жик жик, жик. Значит, красивая. Замужем уже? Замужем поздно. Здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу страду. Я бы хотела спросить, как помогать мужчине расти, вот, если он еще не... Первое, что нужно понять, что в судьбе есть три шага. Первый шаг – принятие называется. Когда приняла мужа, привыкла к нему. Домой идете с работы и как бы не скандала ждете, а спокойно стало в отношениях, все нормально у нас. Приняла человек. Это первый шаг победы над судьбой его. Потому что через доброту идет знание. Вот взять, если доброту, как канал какой-то представить, от вас идет доброта к нему. Внутри этой доброты знание о том, как правильно жить, будет идти. Даже если вы не будете ему об этом говорить, просто вы так будете жить, и примите его неправильную жизнь. В результате от вас к нему будет идти доброта. И вопрос только знания, и вопрос только времени, когда он сам начнет, захочет меняться. Сначала нужно желание. Если он желание не проявил, помочь не... невозможно. Потому что мужчина или вниз идет, или вверх. А чтобы его что пора вытащить, нужно много усилий приложить. А потом, когда он сам вверх пошел, можно расслабиться. Что он, если вверх пошел... Он все уже пойдет туда, туда, выше, выше, выше, и все. как, Вот так. Вытаскивайте что про Очень сложно мужчин, женщин, очень сложно. Но это ваш долг, потому что больше некому. Никто больше ему не поможет. То есть надо принять его таким, это ваша судьба. Вы сами так раньше жили в прошлом мужском теле. За это отвечаете. Приняли его. Все. Уже гарантия, что он пойдет вверх. Принятие – это гарантия. Принятие при этом не унизится, не стать несчастной, замученной. Принятие означает, что вы имеете силу, и эту силу ему отдали. Силу надо брать от природы, от Бога, от добрых людей. Вас не хватает добрых людей в вашей семье. Надо гостей в дом водить, заботиться о них. Как только гостей привели в дом, они все вас благословляют. Вот у вас, допустим, конфликт с мужем. Пришли гости, друзья, у вас конфликт сразу закончится. Почему? Потому что они вас благословили, все ушли, а вы уже счастливы. Смотрите друг на друга, у вас все хорошо пошло, потому что так человек должен жить. Он должен заботиться, служить всем в семье. И тогда у них между мной и тобой будет лучше, понимаете, отношения. Если ты служить никому не хочешь, значит ничего лучше не будет. Если такая ситуация, что мне говорится, что я не буду с людьми общаться. Ну, есть вы есть приезжаете другие приезжаете способы. Приезжаете. Можете, допустим, не приводить друзей, а заботиться на расстоянии, пирожки печь, раздавать. Ну, то есть есть много способов, как привлечь энергию доброты в семью. И он при этом, я таким образом себя из-за выводила, когда я, я жене и он при этом начал мне говорить о том, что ты готова всем помогать, а семья от этого страдает. Вот смотрите, когда судьба действует, тяжелая, Две вещи, которые вы должны понять, я буду вам напоминать тысячу раз, чтобы вы это поняли. Потому что очень трудно понять. Две вещи. Первое – ощущение, что ничего не получится. Это твоя судьба тяжелая здесь. Первое ощущение, что ничего не получится. Второе ощущение – кто-то виноват, он виноват. Вот вы мне сейчас доказываете это, говорите, у меня тяжелая судьба, Олег Геннадьевич. У меня ничего не получится, и он виноват, вы мне говорите. А я вам говорю, что надо принять, все получится. И как бы и он не виноват, это виновата ваша судьба. Не получится ускорить. Сначала принятие, вы мужа не приняли. Нужно принять его таким, как он есть. Все, что он говорит, это нормально, вы должны считать, ничего страшного. Вот все, что у меня жена говорит, я считаю, нормально. Хотя другие люди говорят, да невозможно. как это нормально. И тоже я иногда слышу от друзей, там жена что-то сделает, ну как ты вообще это вытянул? Нормально. То есть он, человек должен принять от близкого человека. Все это нормально, что он так говорит, ничего страшного. Тогда будет победа. А если не нормально, значит никакой победы. Потому что вы же свою судьбу через Него прилипаете. Он тут ни при чем. Вы с Богом сейчас ругаетесь, а не с Ним. Бог вам дает ваше, а вы говорите, я не хочу такого, я не такая. Откуда вы знаете, какая бы вы были в мужском теле? Женщина-мужчина и – это противоположность. А противоположность понять невозможно. Допустим, женщина очень ранимая и чувствительная такая. Какого она мужестве, Такая чувствительная, вся такая, знаете... Как бы услужливая ну, такая, чувствительная, роливая, Какого мужа она должна встретить? Грубого, непреклонного, жесткого и неуслужливого. Не, не, не Понимаете? Противоположность. Или женщина, допустим, такая упахивается на работе, какого мужа она найдется? себе? Ленивого. Женщина депрессивная в сердце, в характере психики. Депрессивная означает склонна видеть плохое. Какого мужа себе найдет? Выпивоху. Потому что мужчина не может быть депрессивным, у него другая природа. Он может выпивать. Женщина, если видит все плохое, ничего не получится. А это плохо. Значит, какого мужа? Выпивоху. Женщина депрессивная, муж выпивоха. Понимаете, то есть вот так, если она будет мужчиной, в мужском теле родиться, она сама будет выпивохой, и ей достанется жена, какая депрессивная. Вот так устроен этот мир, и вы с ним ничего не сделаете. Понимаете, означает соглашаться со всем, что мы говорим? Нет. Соглашаться надо только со священными писаниями, с тем, что говорит Бог. Нужно согла соглашаться с истиной. А ему не надо перечить просто, надо по-доброму к нему относиться. Вот он не понимает этого, ничего страшного, он поймет. Если вы к словам близкого человека отнеслись по-доброму, значит, это то, что он поймет скоро. Вот у меня тоже жена многие вещи делает, которые я не согласен, но я принимаю все это от нее. Это значит, что скоро она будет делать лучше. Вот назад микрофончик. Вот смотрите, как интересно устроен этот мир. Я сейчас вам покажу. Вот скажите мне честно. Вот я вам сказал. Вот жена у меня делает глупости, я принимаю. Это вам понравилось то, что я так сказал? Конечно. А что вы сами то тогда не принимали? Вот знать знаю, а делать тяжело. Вот и все, вот весь ответ. Тяжело, потому что так действует судьба. Она реально это делает, то есть она первое, что делает, она пугает, то есть ты не сможешь с этим человеком справиться. Она обескураживает тебе говорит, это не твой человек, этот человек тебе не подходит, тебе надо его бросить. И первое, это первое. Второе, она говорит, то он во всем виноват, а не ты. Судьба так делает. А если он виноват, то что тебе тогда над собой работать? Пусть он работает тогда над собой. Все, вот так судьба разрушает человеческую жизнь. Не дает возможности ничего с собой сделать. А мы должны знать это. И мы должны сказать себе, я виноват, это моя судьба. Не он человек, не человек действует, а моя судьба действует через него. Надо так думать. И второе, у меня все получится. А теперь я не зря микрофончик-то ей вернул. Это для вас уже. Вот я сейчас для нее кое-что сказала, а сейчас для вас, для всех остальных кое-что вы узнаете интересненькое. Женщины очень любят прибедняться всегда. Для чего? Для того, чтобы старшие глубже поняли тему. А теперь рассказывайте мне, как за год, как минимум, вашей работы над своим мужем он уже поменялся. Давайте. Конечно. Вот сколько мы общаемся, он все время меняется. Ну что вот произошло, давайте. Просто за последний год родился ребенок, и очень сложно все стало. Как он поменялся, давайте. Мне что Муж... за вас говорить, да? Муж стал добрее за последний год к вам. Добрее, да. И а что вы сегодня... молчите тогда? Чего мне не говорите? Я должен вытягивать из вас это все? Помогает, мне очень он важно. начал ответственнее относиться к своей работе. Так? Да, он хотел, кстати, с ней уйти, потому что зарплата была маленькая. А сейчас остался, да? Я он никак видите? Убедилась. То есть, видите, он меняется к лучшему, так? Он даже плохо, Вредная привычка не начала не уменьшаться. уменьшаться у него, так? Вредная привычка, наверное, давно уменьшилась. Видите, как здорово. Смотрите, сколько изменений хороших, да? А женщине mm -hmm. всем мало. И знаете, у нее такой характер, такая природа у женщины. Если какое-то изменение произошло у мужика, она это забыла уже сразу все. Это само, это само собой, Олег Геннадьевич. У женщины так устроена психика, а ее на санскрите женщина переводится «стри». Что значит «стри»? Это значит все разрастающие как бы, желания. Ну, то есть, другими словами, если муж жене подарил вот такой-то подарок, такой-то цены, то это значит, что дешевле, она уже никогда не примет. Поэтому муж должен сильно подумать, прежде чем сильно дорогой подарок дарить, потому что потом он же не сможет такой подарок больше дарить. Или, допустим, муж говорит жене, это вот очень большая ошибка, давай я тебе хочу сделать подарок, и мы с тобой два месяца поживем просто в шикарнейшей квартире. Это ты подумай, прежде чем так поступать. Потому что потом, через два месяца, из этой шикарнейшей квартиры она уже не уйдет. А если уйдет, то будет печаль. Вот так вот, моя хорошая, видите, оказывается, муж-то развивается. Вы меня пытались ввести в заблуждение? Нет, нет, Теперь можете отдать микрофон.